Выдохи, просто расслабьтесь. И снова.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 и двигается по внутренней стороне ваших бедер. чувствуете как ваши нижние конечности погружаются в тепло этой воды Сознать успокаивающее тепло воды, которое заливает ваши ягодицы, пах, внутреннюю сторону бедер подбирается к копчику. вода поднимается и доходит уже до вашей груди чувствуете ли вы как она покрывает ваши предплечье и локти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 все меньше и меньше позвольте воде наконец сомкнуться над вашей головой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 над и под вашими ступнями. Можете ли вы выпустить свое сознание прямо в эту комнату, покрытую водой, в пространство, которое эта вода занимает в комнате?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 Чтобы стать больше окружающей вас среды, чтобы стать больше всех обстоятельств своей жизни, чтобы стать больше чувств, сохраненных в вашем телом, чтобы мыслить глобальнее, чем тело, чтобы стать больше времени, нужно облечься в одеяние божества». наша судьба и есть отражение сотворения совместного с огромным разумом мы творцы мы наделены божественной силой любите себя настолько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 Убеждения в вашей жизни, которые больше вас не поддерживают.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 Они становятся настолько привычными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 себе, кем вы больше не хотите быть, как больше не хотите действовать, какой выбор больше никогда не будет вами сделан.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 а потом темпераментом и, наконец, новой личностью. Ну Но уже вы не можете подняться тем же человеком,